Всем привет! С вами Ольга Диченко и канал Ближе к Телу. И сегодня я научу вас, как выполнить подгибку низа трикотажного изделия без использования распашивальной машины. Потому что спецтехника есть не у всех, а есть только, например, оверлок и прямострочка, которая имеет также функцию зигзага. Поэтому, девочки, показываю. Если кто-то знает, то хорошо, повторяем. Покажу на примере вот мужских трусов, с которыми я вот закончила уже работу и... Скоро будем наслаждаться новым курсом. Итак, я заутюжила припуск на нужную мне величину. Ну, я обычно делаю это для того, чтобы было легко вместо разметки. То есть я заутюживаю сразу, и оно потом само ложится. И теперь я в кольцо, в круг обрабатываю низ вот этой вот штанины на оверлоке. Обметываю. Оверлок это эластичная строчка, поэтому все здесь хорошо. Как обработать в кольцо? У меня был урок, я вам показывала. Все аккуратно. Начинаем. В начале, что логично, да? И аккуратненько в конце заканчиваю строчку, обрезая все кончики. Готово? Так. Срезаем начало и все в конец. Теперь можно приутюжить еще раз. Я вообще люблю после каждой операции приутюживать аккуратненько. И меняем оверлок на швейную машину. Все обметано, заутюжено. А теперь смотрите. Теперь выставляем значение строчки зигзаг на следующие параметры. Мы не делаем его как... Вышивку. Часто-часто. Нет, не надо. Редкий шаг. Ну, где-то у меня нет компьютерного табло. У меня такой ползунок. 2,83. И ширина шага, ну, где-то 4,5 у меня. 4,4-4,3. Вот так вот. Короче, не частый. Широкий и редкий. Теперь берем следующим образом в руки нашу заготовку. Вот смотрите. Видите, подогнуто все. Вот я подогнула. Теперь вот так вот отгибаем. Чтобы срез, который был обработан верлоком, он чуть-чуть как бы виднелся. Да, вот так вот. А здесь вот сгиб. И теперь мы будем прокладывать строчку зигзаг. Следим еще раз за руками. Сначала показываю. Смотрите. Ну, ширина строчки так и будет, где-то 5 миллиметров, чтобы вот уложиться вот в этот припуск верлочный. Крайнее левое положение иглы захватывает сгиб на 1 миллиметр. Вот так вот. Я прям прокалываю иголочкой. Вот, вот сгиб. На 1 миллиметр достаточно. А крайнее правое положение иглы, ну, естественно, не выходит за край. Ну, останавливается где-то вот здесь вот тоже на 0,1. Ну, на 1 миллиметр от края строчки. Понятно, да, как это все выстроить? Опускаем. И настрачиваем. Такой ширина шага достаточно широкая. Показываю небольшой участок, чтобы не занимать время. Ну, вот нитки в тон. Надо было, наверное, брать черные, да, чтобы было видно. Получается плоско. А с лицевой стороны это же еще отутюжится. Получается вот так вот. Смотрите. Оно кажется, как вот это планочка, но это не планка. Вот он. Плоский шов, получается, он растяжимый, растягивается, потому что сознанки зигзаг. И в то же время есть обметочная строчка. Мы это отутюживаем, и получается плоско вот даже видны чуть-чуть видны ниточки, но это нормально. Они как бы дают вот эту еще плоскость шву, понимаете, чтобы не было ненужной толщины. И получается вот такая вот картина. Все. По кругу обрабатываем любой срез. Каких-то, не знаю, футболок, низа рукава, вот низ мужских трусов у меня. Он получается эластичный, плоский и аккуратный. То есть уже мы выдумываем -то все эти способы, когда нет спецмашин. Но сейчас они очень дорогие, поэтому не все могут себе это позволить. И, например, ну я не знаю, вот... Я когда к маме приезжаю, у нее там есть только швейная машина, там оверок есть. Если что-то ей нужно подшить, бывает так, укоротить футболку-то, она купит, чем я повезу ее в другой город, пока я это сделаю, это растянется на месяца, поэтому обратно забуду привезти. поэтому я у нее сажусь, распашивальной машины нет, быстренько-быстренько вот так вот раз-раз делаю, утюгом при, припарила, и все хорошо. Пользуйтесь, задавайте вопросы, пишите мне комментарии, желательно хорошие и по делу, и конструктивные. Если критика, то конструктивная. Все. Прощаюсь. Всех целую. До встречи на следующем уроке.